Ночь темно, женщина идет по улице, е ее обгоняет мужик, у которого в сумке пара десятков яиц. Женщина идет, дальше, задумалась, и смотрит впереди идущий мужик, проскользнулся и упал, подходит помочь и спрашивает, а вы яйца-то не разбили? Мужик говорит, да нет, вроде целые, смотрит, а мужик-то оказывается другой. Из гениальных решений. А что, если поливать лужи, которые остаются за котом, валерьянкой? А что, путь за собой сам и убирает? Подписываемся, кликаем на колокольчик.